Простой узел или четверка? Начните с того, что повесите галстук на шею. Подравняйте так, чтобы широкий конец был ниже узкого. Разница зависит от роста самого человека и длины галстука. Перекрестите узкий конец широким сверху и заведите за узкий конец. Затем снова перекрест спереди. Затем широкий конец проведите через узел на шее. И просуньте широкий конец через петлю спереди. Затяните узел. Тяните широкий конец, придерживая узел, пока не будете довольны тем, как он выглядит. Поднимите узел к своей шее, придерживая узкий конец одной рукой, поднимая узел вверх другой. Чтобы выглядеть опрятно, заведите узкий конец за петельку за широким концом. Когда вы закончите, конец галстука должен находиться между верхней и средней частью бляшки ремня. Узел полувинзор. Первое. Перекрестите широкий конец над узким, заведите за узкий конец, и заведите спереди в петлю на шее. Затем широкий конец заведите спереди, и снова сзади наперед через петлю на шее. А теперь проведите широкий конец через петлю спереди. Затяните узел, потянув за широкий конец. Затяните, пока не будете довольны тем, как он выглядит. Поднимите узел одной рукой, другой держите короткий конец. Узел Винзор. На этот узел уйдет больше ткани, поэтому нужно начать с короткого конца, причем поднимите его гораздо выше. Сперва перекрест широким концом над узким. Проведите его снизу вверх через шею. Теперь проведите широкий конец за узким, и тут уже сверху вниз заведите через шейную петлю. Широкий конец галстука проведите спереди, и еще раз через шейную петлю сделайте оборот. Протяните широкий конец через образовавшуюся петлю спереди. Затяните узел, натянув широкий конец галстука, а затем доведите до идеала. Поднимите узел к шее, держа узкий конец одной рукой и поднимая узел другой. Бабочка. Повести на шею галстук-бабочку. Оставьте один конец выше другого. Перекрестите длинный конец поверх короткого и проведите его сверху вниз через шейную петлю и затяните. Затем сложите короткий конец и приложите его к узлу. Теперь проведите длинный конец сверху вниз. Возьмите оба конца бабочки одной рукой. Вы должны увидеть сформировавшееся отверстие позади. Свободный конец возьмите и проведите через него. Сейчас выглядит как какая-то покореженная бабочка, но ничего. Это нормально. Мы еще не закончили. Теперь возьмите сложенные концы и затягивайте узел, чередуя со свободными концами, пока не получится затянуть узел. Продолжайте, пока не будете довольны видом. Важное замечание. Самостоятельно завязанная бабочка никогда не бывает идеально симметричной. В этом частичка шарма.